Приветствую вас, друзья! Я бы хотела предложить сегодня вашему вниманию такой небольшой разбор астрологических основных тенденций будущего с точки зрения астрологии. Могу сказать, что вдохновила меня на это очень подробный разбор астрологически известного астролога. Галины Волжиной, которая ну, практически там до нескольких дней смогла предсказать предстоящие, ну, настоящие события, которые происходят в Украине. Ну, и также она дала объяснение тому, что происходит сейчас, заглянув назад, заглянув, ну, подведя итоги недавнего прошлого. И очень интересно возможные события, которые прогнозировались ну, достаточно разнообразными методами, которые не астрологу, возможно, будут непонятны или неинтересны. Поэтому я постараюсь своими словами в более понятной форме рассказать, ну, пересказать ее мыслям для более широкого круга. Слушатели, чтобы это было интересно и понятно. Ну и а также для астрологов, которые, в частности, не очень глубоко этим занимаются, я думаю, вам это тоже будет интересно. А те, кто очень глубоко, те смогут и без перевода совсем разобраться. Итак, мы сейчас проживаем все миры. Время, весь мир проживает время глубочайшей трансформации. Постепенно отмирает то, что должно отмереть, для того, чтобы уступить место новому. Это касается не только социально-политического устроя, но и всех уровней бытия. Меняется цивилизация, весь мир готовится к рождению нового человечества. И это неизбежно сопровождается кризисами. И чем более жестче закоренели была система, тем более кризисней она будет переживать свои трансформации. Тем больше нужно для нее испытаний преодолеть для того, чтобы выйти вот на следующий уровень и перестроиться. Под новое бытие. А теперь посмотрим, вот как с астрологической точки зрения, что именно способствовало данному началу таких глубоких, глубоких трансформаций. В 2020 году в начале были очень важнейшие соединения медленных планет, которые запустили очень серьезные процессы. Так вот, соединение таких важных планет в последнем градусе Козерога, а затем еще как Плутон, Сатурн, Юпитер, и потом еще и в первом градусе перешли такие социальные планеты, как Сатурн и Юпитер, Водолей. То есть они, знаете, если Сатурн говорит о законе, о каком-то порядке, то Водолей он уже связан с свободой. И вот это соединение, оно дало толчок к тому, что в мире начали происходить очень важные перемены, связанные с устройством, политическим устройством, с, со свободой, со свободой выбора, со свободой слова, слова с границами, с любыми изменениями, связанными с идеологией. В результате этот год он стал поворотным, символом противоположных тенденций, конфликтов старого и нового. Если вы помните, ну, все началось с, с коронавируса, который повлек за собой различные ограничения, связанные с перемещением и возможностью выбирать и планировать даже свое будущее. И именно в этот период, вы знаете, вот как раз... Обнажили слабые места ну, в, раз, в обществе в различных его системах, где в здравоохранении, где в управлении. Социальные проблемы вышли на поверхность, экономические в том числе пошла разрушительная энергия. Далее говорим про, если говорить о 2021 году, в общем-то, этот год ознаменован тем, что три раза складывался очень напряженный аспект между Ураном, планетой, которая отвечает за различные революционные действия, за несогласие с чем-то, за желание чего-то освободиться, непримиримость, и Сатурном. Сатурн, напоминаю, это планета связанная с социумом, с государствами, с законом. И квадратура говорит, что здесь могло, ну, государство могло как-то очень резко показывать свое влияние в обществе и могло разбудить ну, несогласных с, со своим влиянием негативным, может быть жестким, таким авторитарным. Так вот, эта квадратура она складывалась в 2021 году три раза, последняя была 24 декабря 2021 году. Итак, помимо ограничений, связанных с свободой, ну, с ограничения передвижения в связи с коронавирусом, тут добавились еще и начали добавляться в различных странах ограничения свобод, связанные с политическими устоями. Причем пока Плутон э, не войдет в воздушный Водолей, могут побеждать старые тенденции по, по Козерогу. То есть Плутону будет придерживаться э, знака, связанного с властью, с системой. А входить в следующий знак Водолей, он начнет только лишь весной 23 -го года, и то он, так знаете, будет... Делать попытки входить шаг вперед, два назад, потом снова будет с определенной периодичностью входить знак, потом снова будет становиться ретроградным. Поэтому, ну, в общем-то, какие-то такие действительно новшества по глобальным изменениям мы начнем наблюдать не ранее 2023 года. А пока хотелось бы... Напомнить о том, вернее, как подытожить, что события, которые начали в 2020 году, они за собой зацепили события 2021 года и, соответственно, перешли в 2022. Причем еще в таком более, знаете, жестком варианте. Ну, что еще на это указывает? Если говорить о циклах, то цикл Сатурна и Юпитера, он длится ну, приблизительно 20 лет. Сатурна и Плутона... 30-35 лет. Юпитером и Плутоном ну, лет 13-15. Учитывая медленность вот этих вот высших и социальных планет, можно говорить о том, что в 2020 году было положено только лишь начало глобального цикла перемен во всем мировом сообществе. А соединение, которое произошло 21 декабря 2020 года, вот видите, в первом градусе Сатурн и Юпитер в Адалее, оно заложило не просто начало 20-летнего цикла, но и соединение 200-летнего цикла планет в воздушной стихии. Причем еще обратите внимание, что вот в этот период было не просто соединение Сатурна с Юпитером, но еще и был очень точный квадрат к Урану в соединении с Лилит. То есть этот аспект указывает на борьбу, и не просто на борьбу, но эта борьба должна была быть связана с абсурдностью каких-то проявлений, связанных с ограничениями. Ну и напомню, подытожу, что формы социального управления, методы, все, что сейчас существует, оно безнадежно устарело и требует полной трансформации. Идет новое, а прошлое сопротивляется. Причем хочется также обратить внимание, что перемены, ну, какие-то очень важные, ощутимые, они только лишь начнутся в 2023 году, но это будет только начало, поскольку Плутон достаточно медленная планета, то они будут достаточно продолжительными. То есть в один момент все не изменится, все будет проходить достаточно медленно, не спеша, постепенно, но оно будет меняться. Также обратим внимание, что вот в конце 2020 года был еще точный аспект от Плутона к Марсу. Ну, Марс это агрессия, причем Марс в своем знаке, он здесь очень сильный аспект, э, сходящийся. И это говорит о том, что конфликты, они только лишь будут нарастать. То есть 20, конец 2020 года это начало конфликтного периода. Причем вот этот вот конфликтность, она может быть на протяжении двадцатых на, на протяжении ближайших 20 лет. И основа ее может послужить вот это вот искажение информационного поля, связанное с Лилит на Уране. Ну, если взять эту карту за основу и посмотреть по прогрессиям, я не буду сейчас делать все эти телодвижения, но я это уже все делала, я проверяла. Наиболее точным этот квадрат станет к октябрю 2022 года, после чего военное напряжение постепенно начнет спадать. Для того, чтобы посмотреть ну, наиболее вероятное развитие общества на ближайшие годы, нужно посмотреть ингрессии медленных планет, то есть переход из одного знака их в, други, в другой. Значит, к таким событиям можно отнести соединение Нептуна и Сатурна в первых градусах Овна, то есть их ингрессия, переход из рыбы в Овен и также переход урана из тельца в близнецы. Близнеца, кстати, ему будет значительно полегче, потому что уран все-таки больше связан с воздушной стихией. Ну, начнем с нептуна он 30 марта двадцать пятом году входит в знак овен периодически за ретроградности будет возвращаться назад и окончательно войдет в этот знак 26 апреля шестом году а 14 февраля двадцать шестом году сатурн выйдет из рыб и войдет в первый градус овна и войдет в в точном соединении с Нептуном. Так, в чем же особенность этого аспекта? Сатурн в Овне – это указание на борьбу за власть. Сатурн задает новый цикл на предстоящих 29,5 лет. А в соединении с Нептуном то это будет силовая борьба за власть в основе которых будут находиться как национальные, так и религиозные вопросы. В результате чего многие из нас будут ощущать себя, вот знаете, как в некоторой зоне турбулентности. Но думаю, что все равно будет интересно, так как периодически все равно будет время для того, чтобы был какой-то покой и что-то новенькое. Ну и все это дело оно зарядится на ближайших лет двадцать. Ну а если говорить о текущем 2022 году, то есть какие возможны воен, ли военные действия в этом году, ну мы уже видим, понимаем, что возможно, теперь просто смотрим их астрологическую подоплеку. То вот Если построить карту на весеннее равноденствие, а в астрологии начало нового года, оно всегда считается с, с точки весеннего равноденствия, то есть 20-21 марта оно иногда корректируется. И до следующего, 20-21 марта следующего года. Так вот, если посмотреть на карту 20 марта 2021 года, когда Солнце вошло в первый градус Овна, то есть началось, ну, начался астрологический Новый год то мы увидим, что Луна, Луна это, ну, в Мунданной астрологии, просто эмоция, это эмоциональная система страны, это люди обычные, и они находятся в, Луна в соединении с Марсом. Но Марс это агрессивность, то есть это, ну, знаете, такое взведенное агрессивное состояние. И все это дело в соединении с Северным узлом. То есть Северный узел, он уже как бы показывает на кармичной ситуации. Поэтому, если так ну, кратенько все это подытожить, то можно говорить о том, что то, что происходит сейчас, в 2022 году, было заложено заранее. И это все причинно-следственные действия прошлых периодов. Астрологически должен был быть конфликт. Он неизбежен и вполне возможно, что он зацепит не только Украину, но и другие страны. Ну, посмотрим. Подписывайтесь на мой канал, смотрите его, пожалуйста, лайкайте. И до встречи в следующих прогнозах.